Добро пожаловать на мой канал Меню Недели, где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как сварить варенье из абрикосов дольками так, чтобы оно получилось прозрачным и янтарным, с фруктами долька к дольке. Для красивого варенья я выбираю спелые, но не переспевшие абрикосы, которые легко разделяются на две половинки. Они должны быть плотными, без подпорченных бочков, чтобы ничего не нужно было обрезать. Начинаю с приготовления сиропа. Высыпаю весь сахар в миску и заливаю стаканом воды. Ставлю миску на огонь и нагреваю, помешивая, пока весь сахар не растворится. Даю сиропу прокипеть несколько минут и снимаю с огня. Абрикосы мою, делю на половинки, убираю косточки и отправляю в емкость, которой дальше буду их варить. Заливаю абрикосы сиропом, слегка шевелю миску из стороны в сторону, чтобы сироп обволакивал все плоды и жду, пока абрикосы сиропом остынут. Затем аккуратно сливаю сироп назад в миску. Как видите, он уже стал немного абрикосового цвета. Ставлю на огонь, кипячу пару минут, затем снова заливаю половину. Банки абрикосов и даю им остыть. Дальше отправляю остывшие абрикосы на медленный огонь. Довожу до кипения, кипячу примерно 5 минут. Но кипение должно быть очень легким. Помешиваю абрикосы тоже очень осторожно, чтобы не помять их. Ставлю варенье остывать и через несколько часов повторяю процедуру. Довожу до кипения, кипячу несколько минут. Провариваю варенье я так обычно примерно 4 раза. Ориентируюсь по сиропу и абрикосам. Если плоды стали прозрачными, а сироп густым, значит варенье попросится в банке. Да, можно уварить абрикосы сразу до нужного состояния, но тогда прозрачного янтарного варенья не получится. Готовое варенье разливаю в стерилизованные банки, закатываю прикопченными крышками. Абрикосы варенья получаются целыми, но мягкими, а само варенье ярким и вкусным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне. С вами была Дарья Черненко. Удачи!